Царство грибы включает около 100 тысяч видов. Изучением грибов занимается наука микология. Ученые полагают, что грибы – это группа организмов, имеющая различное происхождение. Предками большинства из них были бесцветные жгутиковые простейшие. Возраст самых древних из найденных грибных спор – 170-190 миллионов лет. В царстве грибов Различают отделы хитридиомикота, зигомикота, аскомикота, базидиомикота и оомикота. Отдельную группу образуют несовершенные грибы. Грибы имеют свойства, сближающие их как с животными, так и с растениями. С животными у них сходный тип питания, гетеротрофный. В клетках отсутствуют пластиды, они накапливают гликоген в качестве запасающего вещества а не крахмал, как растение. В состав клеточной стенки входит хитин, а не целлюлоза, как у растений. Продуктом обмена веществ является мочевина. С растениями грибы роднит наличие клеточной стенки, способ потребления питательных веществ, всасывания, а также способность к неограниченному росту и неспособность к передвижению. Размеры грибов колеблются от микроскопически малых до гигантских до полуметра в диаметре. Грибы сильно различаются по строению. Отличительный признак грибов – строение их вегетативного тела. Это грибница или мицелий, состоящий из тонких ветвящихся нитевидных трубочек гиф. Грибница имеют большую площадь поверхности, через которую поглощает питательные вещества. Часть ее, расположенная в почве, называется почвенной грибницей. Наружная часть, то, что мы привыкли считать грибом, называется плодовым телом, на нем формируются органы размножения. У большинства грибов мицелий разделен перегородками на отдельные клетки. В перегородках имеются поры. В цитоплазме клетки гриба Располагаются рибосомы и митохондрии. Аппарат Гольджи развит слабо. В акуоле содержат гранулы белков. Включение представляет собой глыбки гликогена и капли жира. Наследственный аппарат сосредоточен в ядрах, которых может быть от одного до нескольких десятков. Размножаются грибы бесполым путем, спорами, развивающимися в спарангиях или вегетативно, частями мицелия. У некоторых видов есть половое размножение. Грибы издавна используются человеком в пищу, дрожжи применяют в пищевой промышленности, спорынью и чагу используют для получения лекарственных препаратов. Но существуют грибы возбудителей заболеваний человека, животных и растений.